Всем привет дорогие друзья, с вами Банануа И сегодня мы научимся делать вот такие вот штуки Интересно? Тогда оставайся и смотри видео Итак, сегодня мы рассмотрим самый простой э, вид рейкассинга Рейкассинг это выполнение действия на уровне вашего взгляда Давайте я вам это продемонстрирую. Берем красители. Извиняюсь. Блять. Что? Берем какой-нибудь краситель в руку. Берем удочку с демонстрацией работы. И как вы можете заметить, на уровне взгляда у нас выпускается луч. То есть если мы присядем, он все так же будет выпускаться на уровне глаз. Если мы, допустим, ляжем... Он все так же будет выпускаться на уровне глаз. Этой удочкой я хочу показать лишь э, саму работу этого луча. Вот таким образом. А теперь давайте перейдем до датапак и я вам все подробно расскажу и покажу. Опа, на что это? А это наш Discord сервер, переходи, заходи, мы тебя ждем. Здесь Здесь выпускаются новости, и также выпускаются новости о моих проектах. Я вообще-то делаю тут еще типа CSGO, вот как ты можешь заметить. Так что давай, переходи, чего ты медлишь. Итак, вот сам датапак. У меня есть главная папка, где есть тик-функция. Здесь просто я выполняю, соответственно, Raycast, если мы кликнули по а, правой кнопкой мыши, если мы держим удочку. Далее, переходим в папку Raycast. Здесь я создал три функции, давайте их все рассмотрим. Функция старт. Что у нас здесь есть? выдача тега рейка старт для чего я вам сейчас расскажу далее сброс дистанции то есть мы должны сбрасывать все время дистанцию срабатывания этой функции далее сброс счетчика правой кнопкой мыши это я сбрасываю счетчик нажатия правой кнопкой мыши по удочке с морковкой далее здесь у нас Показ частиц, то есть это эндер удочки. Далее звук. У меня проигрывается звук при телепортировании. Далее у нас идет старт функции. Относительно GLAS. И смещен чуть-чуть вперед на 0,4 блока. Запускается функция Raycast Loop. И потом снимается тег. Давайте я вам сейчас более подробно это расскажу функции loop. Здесь у меня показ частиц, но я думаю это не то, что нас сейчас беспокоит. То есть это самое примитивное. Вот здесь у меня идет проверка на столкновение. Если не будет блок из исключения, то есть я создал исключение. Вот, здесь вы можете посмотреть, это железные прутья, стеклянная панель, барьер, ну и так далее. Можете сами все посмотреть, потом. Будильник сработал. Ну и затем вы можете сами посмотреть. Далее. То есть если у меня в счетчике дистанции меньше 100 очков, относительно, ну, чуть дальше от уровня взгляда будет выполняться функция raycast end. То же самое работает с сущностью. И здесь мы проверяем наличие, наличие сущности без тега raycast started. Зачем это сделано? А для того, что если бы мы срабатывали функцию, Относительно э, всех э, сущностей, то функция тут же бы прекращалась действовать. Так как она бы э, засекла мой хитбокс, и, соответственно, все. То есть функция еще не начала работать, а уже прекращает свое действие. Э, далее, добавление одного очка в счетчик дистанции. Для чего нам нужен счетчик дистанции? для того чтобы функция не срабатывала постоянно то есть если я буду смотреть если я буду смотреть воздух и запускать частицы то они уйдут лишь на 50 а, блоков может чуть меньше а, меньше 50 блоков я потом объясню почему то есть а, чтобы у нас майнкрафт тупо не взял и не завис Далее идет зацикливание функции. То есть если будут все исключения, то есть если у меня здесь будут железные прути и так далее, в том числе кстати и воздух, чтобы команда, ну, соответственно, зациклилась. Если у меня в счетчике дистанции меньше 100 очков, если не будет рядом сущности Raycast Startet, точнее сущности без этого тега, то э, вперед на 0.4 блока будет э, срабатывать функция Raycast Loop. Зачем я поставил 0.4 блока, а не 1 блок? Чтобы Raycast был более точным. Давайте я вам продемонстрирую, как, ну примерно как он работает. То есть вот у нас э, есть один блок. Когда я э, проигрываю команду... Сейчас давайте-ка вот возьму. Кстати, надо будет потом еще в исключение добавить э, блок стекла когда проигрывается у меня команда, команда будет выполняться где-то вот здесь, посередине блока. Ну, чуть левее. Это делается для более, точно, более точных вычислений. Вот. То есть, чтобы не делать вот так вот по одному блоку, это будет немножечко зашкварно. И рейкаст будет неточным. И, соответственно, выполнение действия. То есть, если бы я поставил на... Один блок вперед, то я бы телепортировался, скорее всего, ниже этого блока. Надеюсь, я понятно все объясню. Надеюсь, да. Далее, что у нас в Raycast End? В Raycast End я просто сделал проверку у игрока выбранного предмета. То есть, это может быть удочка с ТНТ, удочка с телепортированием, а также удочка с молнией и удочка, соответственно, с частицами. Давайте мы сейчас э, какую-нибудь удочку тоже сделаем. Э, допустим, мы будем призывать на уровне взгляда... Кого можно призвать. Давайте хрюшку. Э, получается, мы берем командный блок. Ставим его сюда. Так, давайте э, свинка. Так, паратит. Ой, да, хах. Так, свинка, и меняем ей тег, допустим, на пик. То есть тег вы можете ставить любой, какой захотите, который вам а, будет, получается, удобен. А, переходим на DataPack и в функции end добавим а, еще одну строку на призыв а, хрюшки. И также сделаем проверку, соответственно, на удержании этой удочки. Перезагружаем наш датапак. И как вы видите, все работает. Можем сейчас их убить. Вот таким образом. То есть, датапак прекрасно работает. Вы можете скачать мир по ссылке в описании. То есть, там все будет. Вы сможете сами все рассмотреть. И сами попробовать что ты сделал. Также в этом датапаке будет активация на правую кнопку мыши. Правда, здесь жителя нет. Потому что я его убил. Потому что у него пропал эффект, получается, невидимости. То есть вы можете посмотреть предыдущий ролик активация на правую кнопку мыши как сделать такого же допустим npc вещь он тебе говорит подпишись на канал и поставь лайк пожалуйста итак но ну, я надеюсь что тебе видео понравилось К сожалению карту я оставлю только когда под этим видео соберется 7 лайков давайте вернем актив я понимаю то что меня долго не было но я постараюсь вернуться с вами было банан ван карты как я уже сказал поисли 7 лайков давайте всем удачи всем пока